Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 10 апреля, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера смогла закрепиться выше максимальных значений, которые были обозначены в пятницу. Это отметка 1.22.90, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения с целями роста. Ближайшая цель это уход выше максимальных значений конца марта, то есть уход выше уровня 1.22.90. 23,47 и движение далее в области 1,25. Данный сценарий будет являться актуальным в рамках часового таймфрейма до тех пор, пока мы торгуемся выше минимального значения вчерашнего дня, который был зафиксирован на уровне 1,2260. А пара британский фунт-американский доллар а также продолжает свое восходящее движение. Вчера смогли мы преодолеть область сопротивления на отметке 1.4097, что открывает предпосылки для дальнейшего восходящего движения по паре британский фунт-американский доллар. Среднесрочные цели роста – это отметка 1.4240. А ближайший разворотный уровень на текущий момент располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера в понедельник на уровне 1.4078. А пара американский доллар, канадский доллар вчера попыталась перейти в фазу восходящего движения, попытались закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу на уровне 1.2794, но к концу торговой сессии уже на американских торгах мы обновили минимальное значение пятницы и тенденция нисходящего у нас вновь возобновилась и на текущий момент она сохраняется. Ближайшие цели по снижению это область 1.2627. Отмена нисходящего сценария последует в том случае, если мы увидим закрепление выше максимума вчерашней торговой сессии понедельника которые были на уровне 128 18 а по паре американский доллар, японская иена на текущий момент тенденция восходящая у нас сохраняется. В рамках часового таймфрейма вчера мы видели уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Но сегодня с утра торгуемся уже вблизи максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. В данном случае, если пара американский доллар, японская иена сможет закрепиться выше максимума в понедельника, это сохранит восходящий сценарий с целями роста до 108.45. Если в свою очередь последует вновь обновление минимальных значений, Продолжение uh понедельника то в этом случае мы можем ожидать снижение в области 105.70 и 104.58. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Сегодня с утра мы уже торгуемся выше максимума, которые были зафиксированы в пятницу и понедельник. Ближайшие цели роста – это, во-первых, ход выше уровня 77.43, максимальное значение, которое было зафиксировано 5 апреля, и движение далее на 78.14. Среднесрочные цели также – это область 79.54. Ближайший разворотный уровень по данной ситуации находится на минимальных значениях понедельника. Это отметка 76.49. Поэтому если говорить о продажах, то только после преодоления данного минимального значения. А по паре евро-фунт тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это область 86.60 и далее следующий уровень 85.94. А ближайший разворотный уровень располагается на максимальных значениях, которые мы видели на прошлой неделе. Это отметка 87.49 it а Золото вчера смогло закрепиться выше максимумов, которые были сформированы в пятницу. Это отметка 1335 долларов за тройскую унцию, что в рамках часового таймфрейма нас также переводит в фазу восходящего движения с целями роста до 1348 и 1358 соответственно. Ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма мы отмечаем на минимальных значениях понедельника. Это отметка 1326. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая по золоту сохраняется. А нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Сегодня с утра уже обновили максимальные значения, которые мы видели а на прошлой неделе. Ушли выше отметки 69.56 и движемся по направлению 71-72. Именно там располагаются среднесрочные цели по нефти марки Brent. Ну а ближайший разворотный уровень остается прежний. Это минимальные значения 4 апреля, 6 апреля, область 67.52. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. По индексу DAX восходящая тенденция также сохраняется, ближайшие цели роста у нас находятся в области 12 866, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы на прошлой неделе, это отметка 12 111. По биткоину на текущий момент тенденция восходящая среднесрочно сохраняется. В рамках часового таймфрейма мы вчера попытались уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы на выходных. Но здесь отмечаем более важный среднесрочный уровень. Это отметка 6419 долларов за один биткоин. Пока торговля идет выше данного значения, среднесрочная тенденция остается на укрепление с целями роста до соответственно, 7468. Это максимально значение начала апреля и среднесрочная цель это 10 635 Итак, коллеги, всем спасибо за внимание С вами был Усяков Роман, всем желаю хорошего торгового дня, не забывайте ставить лайк если вам это видео нравится и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания